В имя Отца Ешины и Сына Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с праздником. Сегодня у нас Вербное Воскресенье, называемое самое простое название. Неделя Ваи в календаре мы нередко мы читаем. Вот. И также этот праздник у нас называется Вход Господень Господне в Иерусалим. То есть такой исторический праздник тоже. То есть вот день поступил, когда Господь входит в Иерусалим. Его встречают очень торжественно, как победителя. Он прошу вошел через злотые врата, как свидетельствуют неевангельские источники. То есть эти злотые врата открывают очень редко. Давид входил в эти врата, царь Давид когда-то. То есть эти врата открывает не тем, что кто-то торговцы вошли, открывают для того, чтобы прославить. Это как специальная арка такая. И вот Господь входит через эти врата и его встречает огромное количество людей. Эти люди э, еще немного времени назад хоть не слышали о э, том, что пророк из Назарета, как они его называли, э, многих людей исцеляет, тем не менее, не были так э, потрясены и увлечены э, вот, всеми действиями, чудесами, которые творил Иисус. Но последнее, что они знают, это воскрешение четверодневного мертвеца. То есть умер человек в четыре дня, уже разлагался и запах был. И это свидетельствовало очень много людей. И Господь воскресил Лазаря. Лазарь вышел из гроба. Не то, что он как бы ожил, э, вот постепенно как бы человек. Нет, это было чудодейственным образом. И вот он встал и вышел. То есть он стал мгновенно совершенно здоров. Разлагающийся плоть стал совершенно здоровым человеком. И это видело много людей. И благодаря тому, что они увидели, многие уверовали в него. И вот этого ради, эти люди, которые свидетельствовали, они и другим рассказывали. Вот э, и такая встреча в Иерусалиме. Они узнали, что он идет в Иерусалим. Вифания была рядом, на, рядом с Иерусалимом находится. И вот он двигается в Иерусалим. и народ кричит, что вот... Идет пророк из Назарета, Назарей, Иисус Назарей, пророк Галилейский, по-разному его называли. Не открыли эти врата, и вот входит, постилает одежду свою, постилает большие лапы такие от пальм финиковых, вот чтобы как бы указать ему всячески честь. Но Господь не принимает эти почести, Он сосредоточен, у него на лице грусть и печаль. Почему это происходит? По какой причине? Потому что Господь, как Всеведец Бог, Он знает, что те же самые люди, которые кричат сегодня, на вышних, Благословен, Гридеевый имя Господне!» Через несколько дней будут кричать Ему, «Распни! Распни Его!» Та же, Те же самые люди. Он, как Всеведец Бог, знал это. И поэтому Он был сосредоточен и печален. Почему произошло, почему происходило такое? Почему люди, встречавшие его с такой радостью, вдруг должны отдаться вот такой ярости? Дело в том, что <смех> ничто, наверное, так не раздражает и не подвергает гневу человека и ненависти какой-то, вызывает какие-то низменные чувства, как не сбывшиеся надежды как неоправданные надежды. Я почему об этом говорю, потому что наше общество, оно во всех слоях, оно заражено вот этим вирусом неоправданных надежд. То есть мы нередко смотрим на своих детей как оправдавших наши надежды. Мы не любим их такими, какими они есть. Мы не видим ошибки своей как родителей, как воспитателей, как духовных. Водители, что мы что-то не доделали, что-то не додали, и поэтому наши дети не такие, какие мы хотели бы их видеть. Плюс ко всему мы не понимаем, что наши дети – это не солдатики, в которые мы играем, это совершенно отдельные личности, и они сами живут свою жизнь. Они оправданной надеждой ведут к тому, что мы раздражаемся, нам не нравится. Дети же, в свою очередь, не видят в родителях авторитета, потому что по их понятием, что родители должны создать им прочное материальное положение и многое-многое другое дать. Сколько бы ни дали, им все хочется больше. И эти неоправданные надежды опять же ведут к тому, что вот возникает э, трение между э, поколениями в семье. Неоправданные надежды – это тот камень преткновения, которому спотыкается очень много добродетелей. И вот Господь, зная об этом, Чай, входя в Иерусалим. Господь входил в Иерусалим, зная, что идет на крестную смерть. Даже апостолы, сколько ему говорил, они до сих пор не понимали, как это так, что он пойдет и вот будет распят на кресте. Они не понимали, как это вообще такое возможно. «Да не будет тебе такого», Петр ему ну скажет несколько позднее. Не будет с тобой такого, ни в коем случае, говори. Господь печален, потому что это его народ. Он как по человечеству своему, он еврей, и это его народ. У него другого народа нет в данный момент, как у человека. Он хотел бы, чтобы этот народ не кричал ему через несколько дней, распликнул. Но он понимает, что это невозможно что они будут это делать. Отсюда и печаль. Отсюда возникает Но тем не менее, заметьте, он не проклинает этот народ. Как бы печально это не выглядело. Братья и сестры, этот пример вот этого вот, да, такой бескорыстной Божьей любви, он ведь должен как-то нас научать. Как должен направлять что-ли в конце концов, какому-то действию сподвигать. Я понимаю, что у нас ну, силы разные все духовные, кто-то вот может сдержаться больше, кто-то меньше, кому-то э, не нужны какие-то там определенные усилия даже для того, чтобы э, спокойно и благостно перенести какое-то испытание, что-то вот, э, какие-то нехорошие, допустим, э, какое-то нехорошее ну, отношение к нему. А для кого-то это вот камень прикновения прям неопреодолимый. Разные силы у каждого из нас. Но тем не менее, если каждый из нас будет пытаться что-то сделать, не просто плыть по течению, а стараться. Каждый день стараться. Для этого не нужно идти в какое-то специальное место, чтобы стараться. У нас у каждого дома рядом с нами есть наши близкие. На работе наши служивцы есть. В храме есть прихожане. Везде, где бы ни были, у нас есть люди вокруг нас окружают, которые нас окружают. И вот здесь к этим людям и стоит проявлять любовь. Не потому, что они заслуживают любви. Нам вообще об этом думать не нужно. Мы-то сами заслуживаем любви перед Богом, нет? Вот те, кто кричал о вышли, богословен бери во имя Господне», они заслуживают любви Божьей. Как вы считаете? Наверное, многие сейчас думают, ну, мы-то ни в коем случае не стали подключать. кричать. Раскнею его Давайте посмотрим на это с другой ситуации. Если сейчас на площадь э, Вывести какого-то политика Или олигарха Который по нашему мнению разворовал страну Или что-то там еще наделал Вывести на Красную площадь и сказать Вот, делайте с ним что хотите Он вор, правда, мы знаем, да Мы все это доказали, вот вор Загидай этого у камня Я думаю вся площадь она без камней останется Никто не подумал а вот евреи когда-то разошлись, женщины я тут в приблидеянии не стали забивать камнями, потому что Господь сказал, кто из вас без греха, пусть первый как не бросит. Сначала самые старые ушли, как самые мудрые, а примененные опыт, ушли и стали делать. Потом те, кто помоложе, самые молодые ушли в конце. То есть мы ничего не учим тем, что раньше не нужно думать о том, что мы возьмем и сделаем лучше. Нужно, чтобы это понять, должно быть смирение. А смирение – это начало исцеления, духовного исцеления. И вот когда мы поймем, и распишемся в своем духовном вот этом вот определенном, мы начнем справляться что-то. Как алкоголик. Алкоголик, пока он не поймет, что он алкоголик, Пока он говорит, да я не алкоголик, я хоть завтра могу бросить. Ничего подобного произойдет. Как только он осознает, он знает, что он болен, что ему нужно серьезные усилия для этого, нужна помощь, вот тогда начало искрепления, после того, как здесь начнет что-то меняться. Вот когда у нас начнет это меняться, и начнем мы какие-то усилия для этого делать, вот тогда начнет меняться все вокруг. Нам не нужно изменить соседа. Нам не нужно изменить там какую-то группу людей. Себя меняйте, и мир станет лучше. На это Господь рассчитывает. Для этого Господь пришел в этот мир. Для этого Господь пошел на крестную смерть. Для того, чтобы мы неблагодарны, неправильны, озлоблены. Много слов разных можно сказать, нехорошее. Я их не только к вам отношу, но и к себе тоже. Не думайте, что я весь такой правильный, такой красивый, и стою здесь и вот, а, а вот вас всех вот отчитываю. Священство – это средство общества. Не ищите среди священства каких-то особенных людей. Вы станете лучше, и священство тоже будет лучше. Не бывает такого, что вот это особенный, а здесь вот нет. Мы одна страна, один мир, одно общество. Так давайте, братья сестры, будем усилия прилагать. Господь за нас пошел на крестную изменять. И те, кто эти усилия прилагает, Господь не оставит без своей помощи. Потому что то, что невозможно человеку, Богу возможно. Богу можно слава.